Вот, а мы продолжаем дальше. Так. А, Павел Кинев, добрый день, Евгений Виталий. Здравствуйте, Паша. Здравствуйте. Всех с наступающим Новым Годом. Всех с наступающим. Николай Синягин, добрый день, Евгений Виталий. Здравствуйте, Николай. Алексей Кошев. Добрый день, Евгений Таевс. Привет, Алексей, привет. Мадис Борзин, всем добрый день, здравствуйте, Мадис. Егор Закажурников имел первый опыт кукования. Куканул троих кольчат кольчихи, у которой своих было пять. На днях заметил, что одного из кукованных нет. Тихо могла его с... Почему тогда не тронула остальных? Шикарный вопрос. Спасибо, Егор. У меня встречный вопрос к вам, значит, Егор. А каким образом вы отличили кукованных от нет -кукованных? Вы каким-то образом их пометили? Ухо надрезали? Хвостик откусили? Или что? Вот. К этому вопросу. Дальше. Хотелось бы знать цель кукования. Погибла самка... Что случилось? Там 20 штук родила. Что произошло? вот Тоже очень интересно. Потому что вот я не кукую. Родила 15, корми 15. А, свои были рыжие, кукованные серые. Очень хорошо. Молодец, спасибо. Быстро отреагировал. Все. Значит, могла ли съесть? Вот я далек от этой мысли. что она могла его съесть. А куда девался, не знаю. То есть, тихо, вы правильно говорите, если у нее проснулся бы каннибализм, она бы погрызла и своих тоже. Ей пофигу это, все это хозяйство. То есть, скорее всего, куда-то он выпал, вытряхнулся на, на титьке, вытащил провалился вот, из клетки, потом и могли кошки, собаки достать, крысы в конце до концов, или ласка, или хорек. То есть, понимаете, вводных, для того, чтобы получить нормальный, то есть приближенный, не точный, точного никто не даст, а приближенный к истине ответ, Водных очень мало, потому что любая из этих водных, она может повлиять. Понимаете? В том числе температура в маточнике. То есть вот температура в маточнике, да, новорожденный кротченый, в принципе, при высокой температуре пусть разоваляется, он способен расслабиться полностью. А если еще там эти, э, как они, жучки, палочки, да, нападут, вот они его вас сидят за три дня, э, опарыши. Понимаете? Вот, вот, это, вот это вот, что штуковинку. Вот. И третий, в принципе, мог затеряться где-нибудь там в пухе, или чего нибудь не нащупали, он мог вот это, как, мумифицироваться. То есть это все нужно рассмотреть и так далее. И в конце-то концов какой-то хищник мог его выкрасить из вашей клетки. То есть водных очень много. Если вы сейчас вот на эти вопросики с есть мы с вами с удовольствием побеседуем. Мы обычно такие вопросы, мы их решаем на площадке Zoom, да, то есть по окончанию стрима. Вот этого, да, то есть мы час работаем, как правило, тут полчаса уже работаем, у нас еще полчаса времени. По окончании этого стрима мы значит, встречаемся в Zoom уже с подписчиками да, вот, Академии Кролиководства, подписчиками специализированными, да, кто подписан на платный контент в группах Макро ВКонтакте, в Одноклассниках или здесь на YouTube канале. Ну, YouTube канал сейчас запретил, значит, эти платные подписки из России. Вот здесь остались только зарубежные. Вот, поэтому милости прошу на площадке, значит, ВКонтакте или в Одноклассниках, там есть группа МакРол, в них заходите, оформляйте платный контент, и в них я размещаю ссылки на наши еженедельные встречи в Зуме, и в Зуме мы обсуждаем коллеги коллегиально вот такие вопросы, уже там проще, прямо разговариваем прямым этим, вы там можете показать нам свой крончатик, свою клетку, и мы эти вопросы там решаем, вот. Поэтому, если действительно там что-то такое интересное и так далее, то милости прошу туда и мы там с удовольствием с вами на, на эту тему поработаем. Мы такие вопросы мы там быстро решаем, потому что вот так решать я вопрос задал, там что-то написали, ну во-первых и э, комментарии поздно доходят, да, э, вот и я могу отвлечься уже уйти в другую сторону, пока до да, дописалась э, вот такие вопросы, такие кропотливые, сложные. Э, лучше, конечно, решать там. Но тем не менее я не говорю, что давайте до свидания отсюда уходите, нет, мы сейчас попробуем дальше поработать э, вот с этим делом. Так. Егор закруглась, были рыжие кукованные, серые, в другой крыльчихе было 11, вот этой опять, а, потому ей подкинул. Да, нормально, в принципе, хорошо. <coughs> вот, я понял принцип кукования, зачем вы это дело делали? похвально. Но а вот это к вопросу, как раз, где где-то на днях, опять же, там, читал в одном из форумов, там, а, про кукование, да, там пишут вот там, туда, вот этим ключа там должно быть разница не больше не больше там 1-2 дня а, потом там руки мыть там не знаю там чем выветривая чуть ли на монозе минус 40 короче всю эту ерунду которая годами годами с одного форума на другой кочует и кочует и кочует. сам никто ни разу этого не делал но он снова пишет новичков кучит и так далее вот я говорю, ребята, вы сами пробовали? Нет, вот на меня-то опять... Я говорю, ребята, да какая разница? То есть у меня были случаи, когда разница была в две недели, понимаете? Вот, но дело там, то есть там вопрос такой стоял, что вот полтора месяца крыльчат отсадила, а тут крыльчиха померла. Этой, этой крыльчихе подсадить, примет, не примет? Я говорю, она не примет, потому что разница в возрасте большая. Я говорю, ребята, она принять-то принять, но кормить-то ей уже нечем. Ну, 45 дней, понимаете? У меня уже молока нет. Вот, ну, если даже есть... Там, может быть, чуть-чуть там где-то осталось, хотя я вот, вот рубь завтра даю, что там молока уже нет 45 дней. Но даже если есть, то его крайне недостаточно для того, чтобы э, поднять до одного кролченка новорожденного, а не говоря уже там какую-то толпу. Вот. И, и, и, если мы держим до 45 дней кролчат с мамкой, то это еще не говорит о том, что они до 45 дней питаются мамкиным молоком. Ребята, это абсурд. Они уже давно я самостоятельно. Вот, я вам честно скажу, что в принципе их и в 40 дней, и да, в 30 дней уже можно от мамки забирать, но в 35 от мамки можно забирать. Но почему вот я да, по технологии МакРол, мы держим 45 дней с мамкой? Потому что они ей еще не мешают. То есть они живут с ней, они ей не мешают. То есть она им в принципе уже не нужна, вот, но они ей не мешают. Вот, и они не занимают другую клетку. 45 дней я их отсаживаю, и там они тоже 45 дней живут. Когда Чтобы технология, цикличность была. Понимаете, потому что если я в 30 дней все их заберу, там им придется 55 дней сидеть, неравномерность, перекос, мне дополнительные места нужны будут, понимаете, крепки дополнительные нужны будут, это расходы, дальше дополнительные кормушки, дополнительные поилки, обслуживать. Чтобы этого не происходило, я их просто здесь держу, до тех пор, пока я не мешают, за неделю до того, как крыльчиха будут кролиться, они уже будут ей мешать, я их забираю и сижу туда. А не потому, что она уже их не кормит. Она не кормит, не кормит она уже давно до этого, они уже самостоятельно живут. Поэтому э, к мамке, которая родила 45 дней, подсаживать новорожденный корочет, смысла нет, у нее молока нет. Она бы рада их покормить. Вот она там как раз и пишет, чтобы подсадила. А она сидит, говорит, морковку ест. этим сразу все сказано. Когда я читаю, с морковку, для меня все сказано об уровне колыководства. Она корочет внимание не обращает. Опять же, как понять, не обращает, что значит понять, Кормит кратчиха или не кормит кратчат? Она же никак, это сразу должна, что, схватить их на руки, качать, груди приложить. Нет, конечно, даже если она примет и кормит, скорее всего, вы не заметите, как, как, как она это делает. Потому что кормление кратчат у крочихи это э, процесс интимный, она не делает его на людях, понимаете? Это процесс интимный, у нее инстинкт говорит, надо делать так, чтобы никто не видел, где у меня гнездо. Так, поехали дальше. Я понял за вас, значит, ну вот я не знаю, значит, Егор, э, вот, ну, вам спасибо за ответ, Евгений Тач, пожалуйста. Вот, не, не знаю, конечно же, но я сомневаюсь, что она могла его сесть. Скажите, пожалуйста, как вот это должна быть, которая дает воду в мисках тариф. Знаете ли?